сколько лет тебе? Здравствуйте, меня зовут Влад, мне 11 лет. Ну, мне вообще очень понравились эти курсы. Все задания были очень интересные. Мне понравилось учить цифры, понравилось да, читать с ускорением. А, вообще, тренер хорошо я э, э, читаю почти в два раза быстрее uh -huh. Значит, ну, наверное буду рекомендовать всем своим друзьям и одноклассников эти курсы а ты заметил какие-нибудь изменения вот по школе по своей что-нибудь поменялось ну да Что? у меня по литературе стали оценки лучше я Тихи там учить стал быстрее, правильно. Угу. Читать стал быстрее. Угу. Сам доволен результатами, ну, которые да, получил я на тренинге. Отлично, спасибо. Давай мама твои спросим. Да может быть вы местами поменяете. Ты сядешь туда, а мама сюда. Спасибо. Меня зовут Марина. Что-то трудно выделить, что конкретно понравилось, потому что для нас это все новое, очень интересно, тренер очень понравился. Уже на работе рекомендую всем, потому что все равно вкратце рассказываю, куда вожу ребенка, и люди интересуются. Все понравилось. Спасибо.